712 фото представляет обзор умного зарядного устройства Quiller x1800 комплектация состоит из самого блока зарядного устройства блока питания инструкции и коробки подключаем Ну, означает что аккумуляторов нету либо они вставлены испорченные После вставки аккумуляторов показывается напряжение в аккумуляторах. Далее идет зарядка током 200 мА. Этот ток можно изменить. То есть прошло уже некоторое время и он не меняется. Надо заново ставить и вынуть аккумуляторы. 200 мА зарядка, 500, 700 и 1000. Также возможно использование тока 1800 мА, но для этого нужно использовать только два аккумулятора максимум. Большие токи нужны в основном для быстрой зарядки аккумуляторов, то есть например если вам нужно за час, за два зарядить аккумуляторы вы находитесь на фотосъемке. Разумеется при больших токах ресурс аккумуляторов становится гораздо меньше и поэтому мы рекомендуем заряжать током 200 мА. Это долго, но зато аккумуляторы прослужат гораздо дольше и качественнее и будут держать емкость приближенную к максимуму в течение продолжительного срока использования. У этого зарядного устройства есть 4 режима зарядки. А именно первый charge это зарядка. Вставляете, и он сразу же заряжает. Если мы хотим изменить этот режим, надо продержать кнопку мода 2 секунды. Второй режим Discharge Аккумулятор сначала полностью разряжается и далее идет процесс зарядки Это нужно для того, чтобы увеличить срок службы аккумуляторов Сначала полностью разряжается, потом идет автоматический заряд Далее есть еще режим Discharge Refresh это режим восстановления аккумуляторов аккумуляторы повторно разряжаются и заряжаются большое количество циклов пока емкость после последних циклов не будет примерно равна тем самым мы можем попробовать реанимировать проще говоря восстановить аккумуляторы которые долго не были в использовании и еще один режим charge test то есть режим тестирования мы сможем проверить э, реальную емкость аккумулятора также на зарядном устройстве есть кнопка display сейчас мы видим э, напряжение на аккумуляторах мы можем поменять сейчас мы должны видеть э, емкость э, на которую заряжен аккумулятор. Сейчас эта емкость не видна, потому что процесс зарядки только начался. Далее время, прошедшее после последнего цикла заряда или разряда. Количество миллиампер, которым сейчас заряжается аккумулятор. И далее опять возвращаемся на напряжение. Это был интернет-магазин 812фото. Ставьте пальцы вверх. Спасибо. И тогда мы будем делать больше видеороликов для вас.